Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин и сегодня я вам расскажу как избавиться от негативных денежных установок. Этих установок у каждого полно и многие не понимают почему у них нет денег. Так вот что с этим делать, откуда что берется куда что девается в этом видео я вам расскажу. Ну а сейчас поставьте лайк, если вам эта тема подходит и обязательно подпишитесь на мой канал. Игорь Мерлин.ком Представляет. Итак, дорогие друзья, откуда же берутся эти всякие негативные установки? Вы вот сейчас многие из вас подумали, ну как, от каких установки? Я же позитивный, нормальный человек. Я люблю деньги, я люблю вот это, вот это, вот это, вот так, так, так, так, так, так, так. так все про деньги, все про это, про... и откуда негативные установки? А вот, дорогие друзья, негативные установки, как правило, они приходят из вашего детства, из вашего окружения. И они приходят там, когда вы их не ждете. Вот давайте так, вспомните момент, когда вы что-то подумали про деньги. Плохое. Например, там деньги, это грязь, там, или там честно заработать деньги нельзя, или еще какие-нибудь вот такие негативные установки. Так знаете, дорогие друзья, если вы даже позитивный человек, то вот эти установки, они приходят к вам извне, из того окружения, которое у вас есть. И это окружение, оно даже может быть незаметно, если вы сидите в квартире, и вот вспомните, бывали такие моменты, когда раз что-то нахлынуло, какие-то плохие, какие-то вот настроения плохое, еще что-то. Почему это происходит? Ну потому что вокруг вас. В вашем доме есть соседи, есть внизу, есть там слева-справа, со всех сторон, короче, есть куча народу, и вы впитываете в себя, принимаете вот эти негативные установки. И это не обязательно про деньги, но мы, так как мы говорим больше про деньги, то вот как избавиться от этих установок. Меня зовут Игорь Мерлин, я бизнес-консультант и наставник.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 Но можно их замещать. Замещать позитивными установками. И для этого, дорогие мои, нужно научиться перефразировать их, вот те установки, которые приходят. И их перефразировать а, в таком плане позитивном. Ну, например, как я говорил, деньги это грязь. Вам пришла такая мысль, вы думаете, ну грязь, грязь так, где, где грязь, как ее помыть? А вы переделываете, ну, например, так, деньги – это возможности. Нормально? Чувствуете, энергия другая. Вот я сейчас произнесу, деньги – это грязь. Деньги – это возможности. Чувствуете, прям, вот, переделали вы. И как только вы услышите такие установки, как там деньги – грязь, у вас сразу, ага, деньги – это возможности. Или другие, там, например. Э Честно заработать много денег невозможно. Или нельзя. Так, что, как надо реагировать? Вот. А вы говорите, вы говорите, делаете такую установку. Я заработаю много денег честным путем. То есть, поймите, это такая как бы игра. Вы как бы играете. Но с другой стороны, вы формируете мысли, формы, позитивные внутри себя. И постепенно эти мыслеформы будут все больше и больше, больше вытеснять вот эти разные негативные какие-то вот высказывания, негативные установки, ну в том числе и про деньги. И вот такая интересная игра, она очень увлекательная. И я вам рекомендую эту игру играть вообще со всеми негативными установками, не только про деньги. Если вы подумали как-то плохо об этом человеке, ну, о каком-то, да, вот он такой нехороший. То что надо сделать? Вы вспомните о тех качествах вот женщины, да? Вот он козлина обидел, не поздравил меня с 8 марта. Ну, к примеру, да, вот козлина какой. С рогами, а может без рог, Так вот, вы это можете переделать в позитивное. Сразу вспоминайте, что хорошего сделал этот человек. Помните, а в прошлом году на 8 марта он подарил мне там автомобиль, да? Ну, понимаете, да? То есть вот таким замещением это не значит, что этот человек там сразу стал хорошим. Поймите, что то, что вы говорите, то, что вы думаете, это ваше оценочное суждение. Это ваши какие-то вот... К этому человеку это вообще никак не относится. Поверьте. Если этот человек относится вот как-то к вам вот таким образом, это не значит, что он там со всеми так. Бывает же, вот вспомните те ситуации, когда вы вот хотели как-то хорошо выглядеть с другими людьми, например, пришли в новую компанию, что-то хотели такое вот как-то себя показать, а там... Там кружку опрокинули, или что-то сказали не в попад, или шутку какую-то деревянную сказали, и все люди думают, ну вот что это за коза пришла, тут какую-то хрень несет. А на самом деле вы же не такая, понимаете? Просто это было такое вот, э, ну, как это назвать, событийное такое коридорное э, вот стечение некоторых энергетических энергоинформационных потоков, что вот вы в этот момент там застеснялись или хотели как лучше, а получилось как всегда. Понимаете о чем я? Так вот, дорогие друзья, прямо сейчас вы начните играть в эту игру и у вас все будет просто очень-очень круто. И я прямо сейчас включаю вам установку на то, чтобы всякие негативные программы у вас трансформировались в позитивные и начали работать намного лучше, чем какие-то там негативные фильмы. Вот. вот так, дорогие друзья, играйте в эту игру и обязательно поставьте лайк, если вы этого не сделали, конечно, моему видео, и подпишитесь на мой канал. С вами был Игорь Мерлин, пока-пока!